Ой. Ой. Раз, два, три, четыре. Да что за идиоты живут в этом мире? В сценарий, сценарии, в убоком этаже, в куцах декорациях, виноват пожил. А можно приду же в попадать? Чем еще будут пугать ведь подход? совершенно иной, адекватный и смешной. Ты тупой, Как этот Ли? Я гениальный сценарист. Ты дуло. Как этот Ли? Я гениальный сценарист. Ты дуло. Как ты? Ты Как ты? Ты Как ты? Ты я я я, я, я я я гениальный сценарист. Как ТВ-сериал? Там же космический корабль упал. Маньяка случаем не надо ловить! Как все это объяснить? Мне со стула вставать бы пришлось. Как-то так да. не задалось. Сейчас не понял, что это было. Ну, в общем, вы поняли. Это так мило. Ты тупой Как метод Лилья, гениальный сценарист. Ты тупой Как метод Лилья, гениальный сценарист. Ты тупой Как ты, тупой Как ты, тупой Как ты, тупой я я я я я я я я гениальный сценарист.